Ребят, у меня прекрасное настроение, могу еще с вами поделиться. По очистку можно разговаривать много. Вот не зря я все это делал. Какой бы ни был маленький пруд, мы все равно ставим самый мощный насос. Ого, серьезно, это большой пруд. Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин. Я ландшафтный архитектор. Я занимаюсь строительством и проектированием прекраснейших, живописнейших парков и частных Территории. и собственно говоря веду свой блог и люблю отвечать на ваши вопросы особенно когда еду в машине особенно когда кто-то может меня поснимать вот обычно это время можно использовать для ответа на вопросы и что поехали да а можно подробнее рассказать о пруде как все очищается то есть каким образом добиться прозрачной воды я много раз рассказывал своих видео и даже проводил семинары по этому поводу смотрите в подсказках на канале э ищите ролики про очистку воды у, у нас есть много роликов можете по посмотреть В двух словах следующее. следующий, следующий. расскажу вот самая главная идея да то есть э зерно зерно самое главное как очищается вода в двух предложениях да. первое это с помощью дренажных полей и очистки с помощью бактерий которые поселяются на дренажах это это первый секрет то есть дренирование воды второй секрет это прокачка воды через эти дренажи это второй секрет и третий секрет это э, удаление просто плавающего мусора то есть есть приспособления которые удаляют плавающий мусор ну, взвешенный мусор, скажем так. Я говорю про скиммеры, и я говорю про фильтрацию, которая изнутри в озере собирает грязь. Это, ну, будем говорить так, донный сбор. То есть скиммер и донный сбор. Вот. И, соответственно, этот мусор должен куда-то либо накапливаться, его механически выкидывают, да, либо он автоматически выбрасывается. Есть много таких систем. Есть даже, если крупные озера, есть промышленные системы чтобы этот мусор автоматически выбрасывался в канализацию. Для этого есть специальное оборудование. Но если по-простому, если по-простому, это оборудование дорогостоящее, если вы сделаете дренажное поле и будет прогонять просто через него воду, в этом поле разведутся бактерии и вырастут, вырастут синезеленые водоросли, которые сами по себе будут фильтровать воду. И таким образом вода будет в озере чистая. Дренажные системы, да, это э, преимущественная галька, но это только лишь потому, что это самый дешевый материал. Есть, конечно, и биологические гранулы, есть засыпка специальная, которая вот из пластмассовых таких. Можно гофру от кабеля нарезать кусочками. Она может быть такой дренажной системой. Это может быть разный материал, но щебень, он более естественный, ну и, соответственно, самый дешевый. Когда формируется, конечно, нужно щебень помыть. Прежде чем засыпать его в пруд, надо помыть. Во-первых, чтобы не было никаких ядовитых взвесей в этом щебне. Вот. Это неизвестно откуда этот щебень, да, понятно, и какие там есть соединения в карьерах, лучше его промыть. А с другой стороны, чтобы не было мелкого песка, потому что, собственно говоря, мелкий, мелкий песок, он э, забивает дренажную систему. Обычно мы моем дренажное поле раз в год. Дренаж промывается именно для того, что накапливается много ила, но сам по себе, вот когда этот ил накапливается, то э, он не загрязняет воду. Он является активным илом, то есть это то, тот ил, в котором э, разводятся бактерии. Вот, он сам по себе очищает воду. Но его нужно уменьшить количество, да, то есть он накапливается, этот ил. Он, в принципе, можно и не промывать. Есть озера, которые много лет существуют, но они обрастают э, мхом, там водорослями. Но в центре вот, вода чистая, вода есть, кристально чистая, просто прозрачная. Но в любом случае раз в год обслуживание для водоема надо это я говорю минимум минимум раз в год нужно проверить оборудование раз в год нужно сделать обслуживание если нет никаких других рекомендаций конечно потому что системы бывают разные по очистку можно разговаривать много и конечно в одном ответе все не расскажешь ребят у меня прекрасное настроение могу еще с вами поделиться подписчик пруд пруди а, добрый день вы любите отвечать на ваши вопросы а я обожаю смотреть ваши видео и ответы спасибо благодаря вашему каналу сделал плавательный пруд 180 кубов ого серьезно это большой пруд должен сказать с биоплата и пруд с карпами кои потрясающе я честно скажу вот не зря я все это делал если вам это помогает я честно Этим комментариями просто э, передали мне <свят> квант счастья и радости. <свят> спасибо, спасибо. Поехали дальше. Колясик Матвеев. Сколько насосов обслуживает данный пруд водопад? Данный водопад обслуживает обслуживает два насоса. Один собирает воду с биоплата, а другой с перелива, с переливной чаши. Но есть еще один насос дополнительный в дополнительной водопаде, который качает просто на водопад. Как развлечение, как удовольствие, как красота. Но э, они в любом случае работают, и тот, и тот работает насос. Но вот еще можно дополнительно усилить водопад. Добрый день. Какое потребление электроэнергии всей системы этого пруда? Да, насосы э, мощные, э, по 700 ватт, 40 кубов в час. Перекачка воды. Вот, насосы довольно-таки мощные. 2 кВт 100, это если включить полностью систему. Дело в том, что какой бы ни был маленький пруд, мы все равно ставим мощные самые мощные насосы. Вот. И это минимальное потребление мощности. Вот. Этот пруд вот с такими насосами Можно увеличивать приблизительно До 100 квадратных метров По глади воды с этим же количеством оборудования Но ну, на 100 квадратов я бы Поставил бы три насоса, которые все время бы перекачивали Но это же еще все-таки зависит И от количества обитателей То есть рыбы, которая там будет И от качества воды, и от того, насколько Вода подменяется подменивается. Чем больше подменивается вода Тем больше надо ее фильтровать Потому что вода, которая подменивается Она сразу же провоцирует зарастания пруда. Если грубо говорить, то до 100 квадратных метров можно тремя насосами озеро почистить, так чтобы была вода кристально чистая. Окей, okay, друзья, этот выпуск на сегодня подходит к концу моих ответов. Вот, рад был с вами отвечать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, отвечайте, ставьте комментарии, отвечайте на еще раз. Друзья, я очень рад, что вы мне задаете вопросы. Пожалуйста, задавайте как можно больше вопросов. Я буду стараться на них отвечать. Спасибо. До новых встреч. Пока. С вами был Костя Юдин. Ваш ландшафтный архитектор.